Скажите, пожалуйста, принимали вы ли участие в мероприятиях науки будущего в Петербурге или Нет, в санкт Нет. Первый раз я попал на этот форум, и мне очень нравится здесь. А знали бы вы ранее что-либо о Казанском федеральном университете? Да, как же. С самого начала, когда здесь был Бачевский, потом Ленин, mm -hmm. он стал федеральным. И что здесь больше 40 тысяч студентов, что это очень mm -hmm. интересный Университет в смысле по охвату тематики и всяким знаниям, которые тут даются. Я летел сюда с группой из китайских студентов, которые все летели учиться сюда. Человек на 30. Хорошо. Вот С вашей точки зрения, проведение науки будущего в КФУ оправдало ваши ожидания? Да, на 100%. Это очень правильно выбранное место.